Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы команда Валкон и я Азар, поздравляем всех с наступающим днем 8 марта. Уважаемые мужчины, берегите своих женщин. Мы подготовили вам пакет из двух защитных устройств, которые сберегут здоровье ваших близких женщин и одной книги «Нравственный устой». Тем более, что вот этот, этот пакет у нас со скидкой 20%. Приобрести этот пакет вы можете по ссылке под данным видео. Всего вам хорошего.